Приветствую на канале Шарабара. Продолжаем тему римской экипировки. Теперь же уделим внимание оружию Рима. А пока мы не начали, у меня для вас небольшой такой сюрприз. Хочу предложить вашему вниманию молодой, но перспективный канал «История по черному», на котором автор, Алик, так его зовут, делится всем, что у нас окружает и что ему интересно. Скандинавская мифология, викинги, майя, даже говорит про фильм «Лицо со шрамом», а также недавно начал рассматривать историю одной небезызвестной игровой компании Ubisoft. Алик довольно-таки серьезно и качественно подходит к своим роликам, сопровождая их приятным голосом. В общем, лучше перейти по ссылочке в описании, ознакомиться с контентом и подписаться на канал, дабы поддержать начинающего ютубера. И вжух, переходим к нашей теме. Как мы уже знаем, полностью экипированный и снаряженный боец был вооружен мечом, несколькими дротиками или копьями. Для защиты легионеры использовали большой щит прямоугольной формы. Но обо всем по порядку гладиус был хорошим оружием для работы в плотном строю общая длина оружия не требовала простора для замаха а заточка самого коленка позволяла наносить как рубящий так и колющие удары хотя предпочтение давалось сильным колющим ударом из за защита который давал весьма неплохую защиту также у гладиусов было еще два несомненных достоинства они все были однотипными поэтому легионер потерявший свое оружие в бою мог безо всяких неудобств использовать оружие Поверженного товарища. Кроме того, обычно древнеримские мечи делали из достаточно низкосортного железа, поэтому были дешевые в производстве. А значит, изготовлять подобное оружие можно было в весьма больших количествах, что, в свою очередь, приводило к увеличению регулярной армии. Весьма интересным является тот факт, что, по мнению ученых-историков, Гладиус не являлся изначально римским изобретением и был, скорее всего, позаимствован у племен. В свое время завоевавших пиренейский полуостров приблизительно в третьем столетии до нашей эры древние римляне заимствовали у варварских племен предположительно галлов или же кельтов прямой короткий меч названный гладиус hispaniensis то есть испанский меч само же слово гладиус вполне возможно происходит от кельтского gladius меч хотя некоторые эксперты считают что этот термин может происходить и от латинского clades повреждения рана или же гладии стебель Гладиус это это острый меч с глиновидным острием, используемый для нанесения колющих и режущих ударов по противнику. Прочный Эфес представлял собой выпуклую рукоять – в которой могли быть углубления для пальцев, очень часто на мечах указывалось имя владельца, которое выбивалось на клинке или наносилось гравированием. Большой эффект во время сражений имели колющие удары, потому что колотые раны, особенно в полость живота, как правило, всегда были смертельными. Но в некоторых ситуациях кладиусом наносили режущие рубящие удары, о чем свидетельствует Ливий в отчетах о македонских войнах, где говорится об испуганных солдатах Македонии, когда они увидели разрубленные тела воинов. Несмотря на главную стратегию пехотинцев, наносить колющие удары в живот, при обучении их нацеливали на получение любого преимущества в бою, не исключая возможности поражения противника ниже уровня щитов, повреждая коленные чашечки, рубящими режущими ударами. Всего различают 4 типа гладиусов. Испанский использовался не позднее чем с 200 года до нашей эры до 20 года нашей эры длина клинка примерно 60 68 сантиметров сам меч 75 85 сантиметров ширина около 5 сантиметров он был наибольшим и самым тяжелым из гладиусов самый ранний и самый длинный из гладиусов он имел выраженную листообразную форму максимальный вес составлял около одного килограмма стандартный весил 900 грамм с деревянной рукоятью. Майнц. Майнц был основан как римский постоянный лагерь в Могунтиакум примерно в 13 году до нашей эры. Изготовление мечей, вероятно, началось в лагере и было продолжено в городе. Вариация гладиуса Майнц характеризовалась небольшой талией клинка и длинным острием. Длина лезвия 50-55 см. Сам меч 65-70 см. Ширина клинка около 7 см. Вес порядка 800 грамм. Это с деревянной рукояткой. Радиус типа Майнц был предназначен в первую очередь для колющего удара, что же до да, рубящего, то неловко нанесенный он мог даже повредить клинок. Фулхэм. Меч, который дал название этому типу, был выкован из Таймзы около города Фулхема и должен поэтому датироваться временем после римской оккупации Британии. Это было после вторжения Аулия Платья в 43 году нашей эры. Он использовался до конца того же самого столетия. Клинок немного более узкий, чем Майнц. Главное различие – треугольное острие. Длина клинка 50-55 см, сам меч 65-70 см, при ширине в 6. Редактор Вес меча порядка 700 грамм с рукоятью. И Помпей, Названы в наше время в честь Помпей, который был разрушен вулканическим извержением в 79 году нашей эры. Там были найдены 4 экземпляра мечей. Меч имеет параллельные лезвия и треугольный наконечник. Он является самым коротким из гладиусов. В отличие от своего предшественника, он был гораздо лучше приспособлен для рубки с противником. При этом его проникающая способность при колющем ударе снизилась. За эти годы тип Помпеи стал более длинным, и более поздние версии упоминаются как полуспаты. Длина лезвия 40 сантиметров, меч 60-65 сантиметров, ширина клинка 5 сантиметров, а вес с деревянной рукояткой около 700 грамм. Но к третьему веку даже гладиус типа Помпей оказался уже недостаточно эффективен. Тактика легионов становилась более оборонительной, нежели наступательной. Возникла острая потребность в более длинных мечах, подходящих для одиночного боя или сражения в относительно свободном строю. И тогда римские пехотинцы вооружились кавалерийскими, мечом, известным как Спата. Что же это за тиковинный зверь такой? Спата – это длинный меч, изобретенный кельтами, но активно использовавшийся римской конницей. Изначально спата была создана и использовалась кельтами, как меч для пехотинцев, который имел закругленное острие и предназначался для нанесения рубящих режущих ударов. Но со временем, оценив по достоинству острие Гладиуса, предназначенное для колючих ударов, кельты заострили спату, а римские конные воины, восхищенные этим длинным мечом, взяли себе его нарушение вооружение из-за смещенного ближе к острию центра тяжести этот меч идеально подходил для конных сражений достигала весит 2 килограмм ширина клинка варьировалась от 4 до 5 сантиметров а длина от 60 до 80 сантиметров когда меч появился в римской империи им начали вооружаться сначала офицеры конницы затем вовсе вся конница поменяла свое вооружение за ними последовали вспомогательные отряды у которых не было строя и в бою они участвовали больше в разрозненном виде то есть схватка с ними разбивалась на поединке вскоре и офицеры пехотных подразделений оценили этот меч по достоинству со временем не только сами вооружились ими но и вооружили простых легионеров конечно некоторые легионеры остались верны гладиусу но он в скором времени совсем отошел в историю уступив место более практичной спате. Пугио кинжал, используемый римскими солдатами в качестве личного оружия. Считается, что Пугио предназначался в качестве вспомогательного оружия, однако точное боевое использование остается невыясненным. Должностные лица Римской империи носили богато украшенные кинжалы, будучи при исполнении на своих рабочих местах. Некоторые же носили кинжалы скрытно, для защиты от непредвиденных обстоятельств. В целом, данный кинжал служил оружием убийства и самоубийства. Гаста. Основной тип пехотного копья в Древнем Риме, хотя в разные отрезки времени название Гаста обозначало разные типы копья. Так, например, римский поэт Эний примерно в III веке до н.э упоминает в своих произведениях Гасту как обозначение для метательного копья, что, собственно, имело на то время общепринятое значение. Следуя современному суждению историков, изначально принято было вооружать легионеров тяжелыми копьями, которые сейчас принято именовать как раз таки Гастами. В более позднее же время тяжелые копья были заменены на более легкие дротики – пилумы. Гасты подразделяются на три вида, каждый из которых можно смело назвать обособленным типом копья. Первый. Тяжелое пехотное копье, предназначавшееся исключительно для ближнего боя. Второй. Укороченное копье, которым пользовались как оружием ближнего боя, так и метательным. И третий. Легкий дротик, предназначавшийся исключительно для метания. Вплоть до третьего века до н.э. Гаста стояла на вооружении у солдат тяжелой пехоты, которые шли на передовой. Этих солдат так и называли, в честь копья, с которыми они шли в бою. Гастаты. Хотя позднее копье вышло из общего использования, воинов эм, так и продолжали называть. Несмотря на то, что простым солдатам заменили гасту на пилу, тяжелое копье так и оставалось на вооружении у принципов и триариев. Но и это продлилось до начала первого века до нашей эры. Существовала легкая пехота, велиты, не имевшая строевого порядка, которая всегда вооружалась легкими метательными гастами. Длиной гаста была примерно 2 метра которых львиную долю брала на себя древка. Совершенно другое соотношение по сравнению с тем же пилумом. Составляющие в длину примерно 170 сантиметров, изготовлявшиеся преимущественно из ясеня. Наконечник изначально ковался из бронзы, но впоследствии бронзу заменила железо. Длина наконечника в среднем составляла, как несложно высчитать, 30 сантиметров. Пилум. древковое холодное оружие римских легионеров разновидность дротика предназначенная для метания с небольшого расстояния в противника точно его происхождение до сих пор не выяснено возможно он был изобретен латинами а может и позаимствован у сомнитов или этрусков свое распространение пилум получает в республиканской армии рима и стоит на вооружении легионеров до начала 4 века нашей эры в основном применяется пехотинцами а в период существ республиканской армии он используется определенным родом войск легковооруженными велитами и тяжелыми пехотинцами гастатами примерно в сотом году до нашей эры полководец марий вводит пилум как часть вооружения каждого легионера первоначально он состоит из длинного железного наконечника равного под длине древку в период правления Цезаря были различные варианты первоначального типа. Наконечник то удлинялся, то укорачивался. Также пилумы разделялись на легкие до 2 кг и тяжелые до 5 кг тяжело метод наверное. главным его отличием от копья служила длинная железная часть это служило для того чтобы при попадании в щит неприятеля он не мог быть перерублен мечом позже пилум уступает место более легкому спикулуму но существует вероятность что это разные названия одного вида оружия с упадком и развалом римской империи уходит в прошлое регулярная пехота легионеры и вместе с ними пропадают с поля боя пилумы начинается эпоха господства на поле боя тяжелой кавалерии и длинного копья. Ланцея. Иосиф Флавий упоминает, что римская конница разбила иудейскую благодаря длинным копьям Ланцея. Позднее, после кризиса III века, в пехоте вводятся новые образы копий, замен пилумов. Ланцея была табельным оружием, но в помещениях копьем не пользовались, а в выборе дополнительного оружия ланцеариев не ограничивали. Во времена распада Римской империи, подобная гвардия была атрибутом любого важного полководца, или, что реже, Сенатора. Плюмбата. Первое упоминание о боевом применении плюмбат восходит к Древней Греции, в которой войны пользовались плюмбатами примерно с 500 года до нашей эры. Но наиболее известное использование плюмбат в поздней римской и византийской армии. В описании вегеция плюмбата является дальнобойным метательным оружием. Служившие в Римском легионе тяжеловооруженные войны, помимо традиционной экипировки, старижались пятью плюмбатами, которые они носили на внутренней стороне щита. Солдаты из Использовали плюмбаты как наступательное оружие при первом натиске и как оборонительное при нападении противника появление плюмбаты происходит вследствие развития той же тенденции к увеличению массы оружия для усиления энергии его броска однако если пилу снабженный свинцовым грузилом можно было метнуть лишь на 20 метров, причем на этой дистанции он пробивал насквозь щит и укрывавшегося за ним щитоносца, то облегченная за счет уменьшения размеров древка и массивности железной части наконечника плюмбата летела на 50-60 метров, что сравнимо с дальностью броска легкого дротика. От последнего плюмбата отличают меньшие размеры и особая техника метания, при которой воин брал древко пальцами за хвостовую часть и бросал его плечевым махом руки. Как бросают например, метательную дубинку или палецу. Древка плюмбаты при этом становилась продолжением руки метателя и увеличивала рычаг броска, а свинцовая грузила сообщала снаряду дополнительную кинетическую энергию. Тем самым, при размерах меньших, чем у дротика, плюмбата получала больший начальный запас энергии, что позволяло бросать ее на расстояние, по крайней мере, не уступающей дистанции метания дротика. При подобных технических характеристиках плюмбата по преимуществу должна была использовать в качестве массового оружия первого удара с расстояния в 60 метров солдаты одну за другой выбрасывали в сторону атакующего противника 5 плюмбат и после этого только брались за копье или же меч такое вот оружие древних римлян в следующий раз разберем доспехи носим позвольте откланяться ставьте пишите жмите вы знаете что делать скоро увидимся